Говорят, что хороший стук двигателя, выходит наружу. Но с этим двигателем, такого уже не произойдет. Сальники коленчатого вала со своим назначением не справляются, и признаком этого является грязный налет на маслянистой основе по наружной поверхности корпуса картера. Сальник со стороны маховика двигателя, изнашивается чаще, чем сальник со стороны стартера. А у этого сальника, рабочие кромка имеют износ меньше, пыльник еще цел, хотя присутствуют признаки непригодности сальника к дальнейшему применению. Налет нагара на стенке выпускного окна поршневой камеры указывает на повышенное содержание масла в топливе, когда пытаются увеличить компрессию в поршневой камере за счет увеличения вязкости топлива. Внутренняя рабочая кромка правого сальника перетерта шейкой цапфы коленчатого вала, который работает на скручивание под влиянием крутящего момента с переменным значением. Оказываемое контактное давление шейками коленвала на опорные подшипники, также имеет переменное значение. У нормально работающего двигателя, с номинальными допустимыми значениями суммарных зазоров, оптимальные переменные нагрузки не превышают запас прочности коленвала и подшипников, и двигатель эксплуатируется достаточно долго. Но со временем продолжительной эксплуатации из-за естественного износа на подшипниках увеличивается как радиальный, так и осевой зазор, который приводит к увеличению рабочего зазора эксплуатируемого подшипника. Со временем на коленчатом вале появляется дисбаланс, оказывающий влияние на срок службы сальников, которые уже не будут справляться со своим предназначением. Топливно-воздушная смесь, распределенная поршнем, не будет удерживаться в картере двигателя. В поршневую камеру эта смесь поступит в недостаточном объеме. Двигатель остановится, а в последующем его запуск окажется невозможным. У сальника с правой стороны повреждены обе кромки, так как материал из которого сделан этот сальник, потерял свои свойства и стал хрупким из-за его длительной эксплуатации. Изношенный подшипник портит как сальники, так и коленчатый вал двигателя. Выработка на шейке левой цапфы коленвала незначительно глубокая, но все же она приведет в негодность вновь установленный сальник раньше ожидаемого срока. На эти правой цапфы выработка совпадает с внутренней рабочей кромкой сальника, который также прослужит недолго. На другом коленвале, который будем устанавливать в двигатель, видны полированные отметины в местах соприкосновения кромок ранее установленных сальников, что говорит нам об установке этих сальников на сухую. Устанавливаемый сальник не должен иметь механических повреждений и видимых следов износа. Материал сальника должен сохранять достаточную эластичность и прочно удерживаться нормирование и металлическом каркасе расположенном внутри. Стягивающая тружина рабочей кромки должна надежно удерживаться в своей канавке. Перед установкой сальника, мы смазываем переднюю и заднюю рабочие поверхности внутренней кромки смазкой, и немного заполняем пространство между рабочей кромкой и внутренней поверхностью наружной кромки пыльника. Наносим смазку от передней до задней фаски по наружному диаметру. Наружное нанесение смазки облегчит установку сальника, к тому же эта смазка заполнит мелкие неровности и шероховатости поверхности, в посадочном месте на крышке картера. Внутренняя смазка уменьшит трение между поверхностью шейки вала и соприкасающимися с ней кромками сальника, намного уменьшая износ рабочих поверхностей. Okay.